Утро? Пятница, пятница. Пятница. Да. Мы каждое утро э, На с минимум последней с, недели. с напарником э, встречаемся в зале. Наш сенсей. сенсей. Человек спина. Коуч. Yeah. Он просто улыбается, намекая на то, что нам пора делать следующий раунд. Подходно. Да. Тренируйтесь утром. Да. Да, Будете по полны сил. Очень большое заблуждение, что я сделал сайт, а где клиенты? Они не придут, аудиторию нужно покупать, аудиторию нужно привлекать внимание деньгами, то есть заказывать рекламу через Facebook, через Instagram, через контакт. А когда наберется большая масса, например, как в вашей группе в тысяч человек. Тогда она уже будет распространяться, и у вас динамика будет очень высокая. А чтобы до этого дойти, сейчас нужно покупать. И мы платим тоже за каждого, на клиента они не бесплатно приходят. Мы за каждого, который к нам подписывается, человек к нам в сообщество, на бесплатность, ну, скажем так, uh -huh. мы платим от доллара, бывает, до 20 долларов за одного человека, чтобы он То нас узнал. правильно ли это понимаю, что сейчас для того, чтобы стать успешным, ты должен найти причину или способ, почему ты будешь интересен людям? Да, чем больше будет полезного контента или информации для своей аудитории, тем ты больше становишься узнаваемым. Чем больше ты становишься узнаваемым, естественно, тем больше людей хочет приобрести твой продукт. И люди хотят покупать у людей. Абсолютно правильно ты заметила, люди не хотят покупать у компании. И они не покупают ради продукта. Они прежде всего хотят понять, а мне откликается, они даже, может быть, не задумываются на это, по поводу этого вопроса. Но они смотрят и думают, а мне нравится этот человек или нет? Хочу ли я вообще вот как какую-то частичку энергии его получить? То есть получается, что каждый раз, когда мы регистрируем свою страницу в Facebook или в какой-то социальной сети, мы получаем доступ к пиар-технологии, которая зависит да, от нас. Да. Знаешь, я смотрю, что с 2004 года, когда начал заниматься бизнесом, прошел путь, допустим, сейчас 2017-13 лет прошло, и понимаю, что у каждого человека есть свой радар, который распределяет возможности действовать или не действовать есть такая фраза совпало время люди и место да вот как некоторые сейчас пишут все круто я в нужном месте с нужными людьми в нужное время все у меня круто получится да вот я считаю что у человека примерно за пять лет таких возможностей появляются десятки И сначала он загорается может даже ночь не спать проходит ночь и эта идея начинает скисать начинает вылазить саботаж начинает находить причины почему это не пойдет почему не. то есть у него происходит внутренний диалог и он что делает? он говорит ну потом завтра подумаю еще послезавтра там или еще ну то есть он перекладывает эту мысль на потом на потом потом она потом вообще исчезает если ты смелый человек то ты понимаешь даже если я попробую и у меня не получится то тогда я получу опыт я знаю что я попробовал человек ждет вот эту возможность время люди и место люди много уже упустили моментов когда им нужно было действовать вопрос чтобы сейчас они это понимали а, очень часто появляются тролли на странице угу. и вот э, могут рассказать пожалуйста как ты реагируешь на троллинг и почему ты так делаешь и что ты вообще как как ты к этому относишься? на троллинг ну вообще хейтеры и троллинг это а, определенная категория людей которые нам которые я пытался понять, кто это люди и вообще, что они делают, в большинстве случаев это люди, которые ничего в этой жизни не достигли. Mm -hmm. Потому что я не верю в то, что человек успешный, там, у него есть там, хороший автомобиль, семья, он, там бизнес приносит деньги, и он будет сидеть и писать говно в комментариях, например. Тратить или время, да, на то, Даже тратить на это время, потому что это разрушающее, ну, да, никому не надо. Поэтому это люди, которые они делают свою работу, у них своя миссия мешать другим людям жить, вот они и выполняют. А ты как-то реагируешь вообще в принципе? Нет, если есть какая-то грань, и если человек использует нецензурную, а нецензурные слова или переходит в оскорбление на личности, потому что бывает очень часто, что а, там совсем прям идет трэш такой, тогда я это блокирую. Если человек выражает свое мнение или учит, а нет, я все это вставляю, и я даже на это не обращаю внимания. форму, чтобы не заполнили форму, чтобы с ними можно было связаться, да? Но надо просто больше данных, не как Ну да, форму надо составить, не имя и так далее, может какую-то анкету заполнить. Это основная задача, я думаю, что можно сделать на следующей неделе. И в письме сделать ребят, ребята, посмотрите, вот какая у нас движуха, и что мы делаем сейчас, что мы запускаемся, мы идем в новую сейчас, благодаря этому, что мы сейчас пообщались, сложим какую-то картину, Понятно, что мы сейчас набираем людей, с которыми будем менять там вообще индустрию трансформации. Все снимаешь, да? Да. Всем привет, это Артем Нестеренко, Нестер Лайв. У нас в машине Полина. Полина, привет. Расскажи да, о себе привет. коротенько. Я недавно в Киеве, в столице. Чем ты занимаешься? Я начинающий сетевой предприниматель, а также традиционка присутствует, много профессий было в моей жизни, и вот хочу, чтобы Артем поделился со мной опытом. Угу. Ну давай, своим. Пойдем. Иногда происходит, что человек знает обычные простые шаги, он знает, к чему это приведет, знает, что выйдет в итоге, и все равно он ничего не делает, угу. как думаешь, что должно... Ну, понятно, что какая-то критическая ситуация, вызовет человеке желание там вырваться или отдохнуть или выдохнуть в конце концов. Но если этого не происходит, он стоит на одном месте. Есть какие-то шаги или пинки, которые ты можешь посоветовать человеку, что все-таки, ну, пора пробудиться? Я считаю, что сейчас самое лучшее время для того, чтобы зарабатывать деньги. Не было никогда в жизни столько возможностей для того, чтобы сейчас, вот как сейчас зарабатывать деньги. Если человек промедляет и у него есть запрос зарабатывать деньги, мне нравится, как один американец говорит, ты скоро умрешь. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Как ты можешь сидеть и ничего не делать? Если тебя все устраивает сейчас, и ты счастлив, тебе жизнь приносит радость. Ты, ну Я знаю много людей, которые отказались от современной жизни, живут как-то отшельниками, и они счастливы, им ничего не надо. Если это твой выбор тебе это нравится, окей, мне это не нравится, я не хочу так жить, я хочу жить по-другому. Мне нравится процесс предпринимательства, мне нравится, когда у меня движуха в жизни, мне нравится, когда у меня каждый день много разных дел, встреч, люди, деньги, заработок. И это не какая-то цель, которая эм, там должна быть мной достигнута, потому что мне нужно много денег. Я когда-то мечтал и продолжаю мечтать отчасти купить себе футбольный клуб. Вот мне было бы интересно иметь свой футбольный клуб. Но я понял, что это будет, наверное, когда я его куплю, это будет худший день в моей жизни, потому что а что дальше? Ну, как бы какая следующая цель? Потому что мне нравится вот этот процесс активности, который я думаю, происходит. дороже игрушки. Дорож... Ну, Позов, Позов. Позов. Позов. Да, да. Игрушки и то, что вот связано со страстью, с той, вот, то, что тебя подпитывает. Я, когда нахожусь на стадионе, мне очень нравится эта энергетика. Uh -huh. Поэтому мне, вот я помню, я начинал бизнес в 2004 году, мне сказали, нужна большая цель. Я говорю, футбольный клуб – это нормальная цель? Они говорят, это очень сильно большая цель, мне сказали. Может, это поменьше есть. Но я все равно остался с этой целью. И если человек сейчас находится... Состояние желания, что он хочет зарабатывать деньги, он хочет что-то изменить в своей жизни Но, как ты говоришь, у него нету пинка mm -hmm. Блин, ах ты ж падла То, что мы сейчас запускаем, причина этому, это продолжение чемпионата мира по эффективности Потому что чемпионат мира по эффективности, он был ограничен тремя-четырьмя неделями Но в, почему это связано плотно? Потому что каждая игра, которая будет в новом продукте, она идет 100 дней И лично ты можешь создать свой турнир там и в нем могут поиграть несколько тысяч человек, которым ты будешь лезти Понимаешь? Это может связано с набором подписчиков, с зарабатыванием денег, с раскруткой, с ранним подъемом, с тем, чтобы выливать на себя ведро холодной воды, чтобы избавиться от какой-то вредной привычки, создать привычку миллионера. Я И понимаю, одного я. месяца этого недостаточно для того, чтобы это стало фундаментальным человеком, который в его жизни. Поэтому мы решили создать такой продукт. Но а, мы его сейчас закручиваем, у нас работают просто круглосуточно разработчики, потому что то, что мы готовим, это реально очень круто. Ты выложишь пост, тебе люди будут перечислять монеты, ты заходишь в это приложение, люди тебе начисляют это, тебе монеты. Монеты или есть бойки Да, это Токен. Я сейчас скажу фразу, которая может у вас вызвать некий такое странное ощущение. Я считаю, что успешными людьми становятся профессиональные неудачники. Объясню почему. Потому что встречаются два друга, один говорит, которые не виделись со времен школы, в школе учились вместе, со времен школы не виделись, один другого спрашивает, как у тебя дела? Он говорит, ну ты знаешь, после там, школы, там, институт, университет, потом решил бизнесом заняться, потерял значит, деньги и подумал, что все. То есть он такой непрофессиональный неудачник. Один раз попробовал и все, и пошел на работу, все, обеспечил себя больше неудач у него в жизни нет. Он говорит, а ты? Он говорит, нет, ну ты, конечно, молодец, ты всего лишь один раз потерпел неудачу, а я профессиональный неудачник. Я начинал 10 бизнесов, и во всех 10 бизнесах я провалился. Но на 11 у меня выстрел, я заработал первый миллион, второй, третий, и теперь у меня все хорошо. Он говорит, да, но ты профессиональный неудачник, все-таки ты 10 раз неудачу потерпел, а я всего лишь раз. Почему я про это говорю? Потому что в нашем бизнесе нам нужно понимать, что мы будем проходить разные препятствия, и чем больше мы будем преодолевать какие-то сложности, тем ближе мы к тому процессу, который позволит нам зарабатывать деньги. Нет, ну, когда ты попадаешь э, в окружающую среду, где находится там 8-10 тысяч человек, и когда начинается дискотека и все 8 тысяч человек танцуют, вот, в любом случае вот такие события, они нужны для предпринимателя, чтобы он э, мог получить какую-то порцию вдохновения для самого себя, получить какое-то видение, потому что не то, что человек узнает что-то новое, он может активировать то, что он, может быть, позабыл там. Да? Mm -hmm. Все мы знаем, по сути дела, каждый человек знает, что ему нужно делать для того, чтобы там выйти на новый качественный уровень. Но он этого не делает, где-то он сдался, с чем-то он смирился уже и так, далее, и так далее. И во время процесса такого мероприятия ты активируешься, и у тебя начинает работать мозг, я вот про себя говорю, у меня начал работать мозг, я начал генерировать много идей во время этого процесса. Ну а вообще, в принципе, как самому вот э, коучу и человеку как ты относишься все кто-нибудь? Не, ну это, тут, тут, тут, что тут говорить, человек с большой буквы. А mm. у меня к тебе есть подарок, позволишь подарить? Давай. Книгу. Mm. Ее еще, в принципе, я думаю, возможно, даже нет. Я ее выиграла. Угу. На сообществе у нас есть, я думаю, тут то тоже есть блог uh -huh. партнер, uh -huh. короче, там, где сумасшедшие тоники, которые не отходят пупылиц. Uh -huh. Я надеюсь, что она для тебя будет интересна, я знаю, что я ты туда очень... Туда, там... Подожди, подожди. Ну, в принципе, дело в том, что я прямо отрываю от души от сердца и с удовольствием тебе дарю. Я даже не прочитала ее сама? Нет, к сожалению, не успела, но я с удовольствием. С удовольствием тебе дарю, если позволишь, я тебе ее подпишу, Хорошо. с уважением, с признанием, угу, и я надеюсь, что, в принципе, какая-то частичка угу. вот моей энергетики и тони, кстати, она новая, реально только угу. вышла. Круто. То, что я ее выиграла, тоже, угу. это очень даже... Серьезно, это вот новая книга, я видела, просто она на английском называется Unshakeable. Ты радостный? Да, спасибо. <круто>. Я Спасибо, рад. спасибо